Так, так, так. Та -та -та -та -та так мне надо кое-куда сходить туда куда никого еще нет так тики так. у тебя сегодня день рождения поэтому на покушай и с честь этого праздника я дам тебе свободу там иди по городу погуляй там отпущу тебя да, это типа не, это... это опасно. но, надеюсь, ты справишься. Плюс ты можешь проходить сквозь стены, поэтому. Так, mm. <звук> так все, тики, тики. А я пойду пока отдохну, а ты иди погуляй. Ула, я свободна. О, привет. Ладно, пойду дальше. Это Тики Ладно. Да, я Тики. Сам ты муха, я вообще-то Тики. У меня сегодня день рождения, ты меня уже обидел. Нахал. О, спасибо. Хоть что-то. Меня отпустили погулять. То есть все время в этой там талисмане. Что это такое? <свист> Ладно, лак какой-то. Это подарочек. Прикольно. А я, а у тебя есть зеленые такие штуки? Они еще такие квадраты. ну такие. такое деньги а, это деньги дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай стой все дай дай дай дай дай дай дай дай катастрофа не произошла Ладно, произошло, исправим. Ты это что? Полен? Полин? Тебя то, А ты что тут делаешь? Гуляй. Тебя тоже выпустили погулять? Да. Сегодня день к вами. Ну ненадолго. У тебя день рождения что ли сегодня? Нет. А, как тебе... Минут, по... Вот меня выпустили тоже. лю лю лю лю лю ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля из ля ля ля Сегодня найди, найдены две лунные пчелы. Это, возможно, и на пришале. Они прилетели к нам с космоса. Одну, один жук в точке, другая уса, усастая пчела. Мы надеемся, они не станут большими и не сожрут нас. А, а дальше Надя Башмак в прямом эфире. Кто такой мистер Бак? нам рассказала Лайла? Что мы о заявили в телевизоре. О, лонг, а ты что тут сделаешь? Ты делаешь? Я же тоже кричу, а Так, я так понял, что у день денег встреча к вами. Да, всех сегодня выпускают. Плак, не важно, он занят. А может, он в шкатулке? Так, пойдемте что-нибудь посмотрим. Классное. Сорите мне, человек дал вот это. это Я не знаю, что это. Он сказал деньги. Что за деньги? Мой хозяин <связь> <связь> пользуется этим. Понятно. М -м -м. Ну, пойдемте. Что тут такое? Так. Не знаю. Я вижу только какую-то штуку. И что это? Блин, мы за тобой! Так, где мы? Мы в какой-то яме. Прыгай Лонг. Мы в какой-то яме. Она с дыркой и водой. Да, Фу, да я бы не сказал. То, что она грязная, вот чистенькая водичка пока что. так мы еще идем еще мне дали вот это Не знаю что ну вот еще дали я этим, вот, питаюсь, я вот, но это понятно да, это мед для тебя я питаюсь макаронами каждый день значит какие невкусные. их э, покупают как там зовут ее в магазине вот А не пойдемте туда, тут какой-то проход. Да Так не упадите туда. Не упади. А? Давайте Акватрансформацию примем. Давай. Акватрансформация. ю да. мы.. Превратились в Аква трансформацию. А, Ой. По полетели! Да, вот. не, мы не умрм под водой. Трансформация об этом позаботится. Нифига. Нормально. Забивные. О, это вверх. И, не И... Не И не что? Мы выплыли ладно. а как вернуться Может, да, как вернуться аква трансформация все сняли аква трансформацию жаль то очень? что мы жаль что хозяин должен кормить нас чтобы трансформироваться а мы можем и да, без Кто это ладно ей это съел ла ладно Офигеть, какое большое здание. Это видите? Офигеть. Как нам забраться? Ну, я, еще здесь, как этим я видел в трансформации. О! А! Мы сверху. Ну, ЛАНГ! Поднимайся. О, точно, ты же... Хотя свою силу использовать, когда нет хозяина. Ну ладно, я тоже. Использую. Моя сила не только, не так делать, меня только... Я... Ничего. Я... Всё, спускаемся здесь, опасно и страшно. Так, что тут еще есть интересного? Олин а что? да, да, лонг. Кто это? Вейс? А он Вейс, спускайся к нам, Вейс. Я застрял немного. <связь> ну спускайся к нам, Вейс. Не понял. Ладно. Вейс, давай спускайся к нам. Идите аккуратно. Пойти к вами. Привет, Вейс. И и так ты же вроде бы в шкатулке был. Не грызит что? Вон, и не используй больше силы. Ну ладно. Ладно, пошлите. И не Вейс не отставай. Да. М -м -м найдем большой, большой дом большой дом найдем тут есть в городе большие дома богатые дома да. Но я еще не видел о это что дым да. это пар дым Ой. ладно Ладно, пойдёмте. Тут классно. Okay. Okay. О, я нашла какой-то дом. Он красный, классный. Аккуратно, вдруг тут хозяины какие-то. Тут какие-то там какой-то дядька и он зашел там дядька да, давайте в окно в окно там какая-то женщина тут вон он дядька стоит смотрите а, хотите он идет сюда Тих. я сейчас пройду через стену ой привет через стену да начни мы пойдем я пролетела через стену. У него какой-то тайник. Тут варенье, клубника и сладости. Здесь. Это здесь что? Чуть -чуть. Здесь какая-то штука. Нужно разведать. Мы к вам любопытные. Я здесь. Там какая-то штука замаскирована здесь. прям в стене. И там какая-то пойдемте там, там, там, вот так вот тихо-тихо-тихо тихо. тут какая-то фигня нечистая да. тихо. Тихо. Тихо. аккуратно мы потом это все починим как-нибудь уйдите вы ну, заметите, он, наверное, играет. Не... Тихо, тихо, нет. Наверное, нет. Он ушел. Нет, он сидит через камеру, может так сядь. Нет, через камеры нас защитить нельзя. Вот тут какая-то штука. Давайте закроем улики. Какая-то штука. Где я? Что это? Опец, тут классно! Тут можно вечеринки устраивать. Да. Это кто за женщина? Эй, женщина! Давай. Она, наверное, а может она того? Надо позвать к вами петухам. Как его? Орику или как Ори... короче, Орика или Орика. Он же. Может вылечить ее. Ну, да, надо потом позвать. Он ее вылечит мы и мы спросим у нее, что случилось. Да, нас и отпустили, как бы погулять ночью. Кстати, давайте, давайте все сматываемся, чтобы этот мужик бородатый не увидел нас. Так, выходим, выходим, выходим. Давай, давай, давай. Сюда быстрей. Давай, давай, давай, давай. Сюда, сюда. Наверх. О, наверх ты тоже может мы сейчас. Сомби, кроем улики. Вс, мы закрыли улики. Закрыли улики, все. Тут тоже закроем улики проходи плен здесь мы тоже закроем улики а, все надо возвращаться хозяином так что, я хозяин. возвращаюсь к своему хозяину я... мне надо возвращаться к хозяину к вами иди сюда Полин, тут что? Пегас. О -о -о. Что тут нам, нам нужен там Калки, Калки, Калки. Да, Ты можешь калки. его позвать к нам? Да. Ладно, не тут сейчас. К вами да, что, мы с... тут же поговорим. Давайте. По так, мой иди мой иди. хозяин, может, Ва? наверное, спит или нет? Э, да, что за буду. штуки? Что это было? А, на эту зеленую штуку деньги. Вот, они так называются. Ставь они. Где ты купил ее? Да, деньги, деньги, деньги. деньги. Возможно, деньги. Mm, это какой-то мужик. О, Калки! Калки, мы здесь. О, ah, oh, привет, Калки. Тебя отпустили. Да -да -да. Да. Представь, мы всю ночь ходили по городу, нашли какое-то убежище мужика волосатого и вообще странного и вообще Просто высокого. а он еще и злой. Да, он злой люк вообще вообще. Я кошмар. понял. Да-да-да, то... А то наши хозяева сейчас, мы всю ночь гуляли, представь, калки. А, мне... а я домой. Я тоже полетела. Я вообще должен я... был быть, быть в шкатулке. Все, надо возвращаться к своему хозяеву. Тишка, зачем вы меня звали? Так, просто да. поздороваться. А мне-то, а мне надо в шкатулку. Не хочу в шкатулку. Ну, вернемся к своему хозяину. Пойду к хранить. Ну что, Тикина гулялась? Да. Ну все, Тики, ладно, напрячься. Называется... Вы видели, что сегодня по новостям передавали? Сегодня давайте включим новости, муж повторяет. Здравствуйте, с вами Дадя Башмак, точнее шамак. Сегодня по улицам нашего города ходили к вами. По данным дам известно, что ходили тики, полен, лонг и как какой-то вейс и куалки. -ка Киалки, калки. Вот. Они расходились по городу, где их хозяева. но сейчас к утру они ушли. На этом новости заканчиваются. Слышали? Да. Про, наших... про говорили про каких-то квами. там на балконе. Сегодня я признаюсь всем, потому что я настоящая. На балконе. Просто об этом никто никогда не так, все, выключаем телевизор. Э, о -о -о. Так, прекрати брать нашу газировку. Это ты было, всю да, газировку это. вытащил Офигеть быстро. Офигеть! Ты знаешь, сейчас цены подниму на газировку. А, Поднимаются цены. Ты понимаешь? А за тебя, из-за таких, которые воруют в домах. Так, Где она бесплатная? Покажи. Если взял бы, да. у меня в доме, ты это кража. Я пойду в полицию, и ты сядешь за решетку. А я пойду в полицию. Сейчас позову.